Привет, посетители психушки Немиркин! Добро пожаловать обратно на наш канал! Если вы нажали на это видео, вы, вероятно, задаетесь вопросом, умны ли вы. Хотя отличная табель успеваемости не определяет все типы интеллекта, есть несколько странных привычек, которыми обладают многие умные люди. Вот некоторые из странных привычек, которыми, согласно психологическим исследованиям, склонны делиться умные люди. Во-первых, ты ночная сова. Не можете лечь спать вовремя, не просто вовремя, а в разумный час? Согласно исследованиям, многие умные люди разделяют эту привычку. Лондонская школа экономики и политических наук провела исследование, которое показало, что люди, которые часто ложатся спать позже, имеют более высокий IQ. Исследователи объяснили в своем исследовании, что гипотеза взаимодействия саванны и IQ предполагает, что более умные люди с большей вероятностью приобретут и поддержат эволюционно новые ценности и предпочтения, чем менее умные люди. Но общий интеллект никак не влияет на приобретение и принятие эволюционно знакомых ценностей и предпочтений. Далее они объясняют, что один из примеров такого выбора в пределах генетического ограничения находятся циркадные ритмы. Обзор этнографии традиционных обществ показывает, что ночные занятия, вероятно, были редкостью в среди предков. Таким образом, гипотеза предсказывает, что более умные особи с большей вероятностью будут вести ночной образ жизни, чем менее умные особи. Анализ национального лонгитюдного исследования здоровья подростков подтверждает этот прогноз. С таким инстинктивным поведением кажется, что вы не можете не чувствовать опасность ночью. Или вам просто очень нравится засиживаться допоздна и смотреть видео на YouTube. Во-вторых, вы живете в беспорядочной среде. В вашей комнате беспорядок, на вашем рабочем месте, в ваших волосах? Что же, беспорядочная обстановка может быть не так уж и плоха, если вы цените креативность. Согласно исследовательскому эксперименту, проведенному в Университете Миннесоты, участники в беспорядочной комнате были более креативными, чем участники в упорядоченной комнате. В исследовании говорится, почему творчество вспыхивает в беспорядочной среде. Ученый-исследователь Джонатан Вай, доктор философии, говорит, что умные люди, как правило, обладают креативностью как чертой характера, что может привести к их беспорядочному образу жизни или комнате. Вай догадывается, что творчество помогает не беспорядок, а творчество, которое может создать беспорядок. Далее он говорит, что такие люди, как правило, теряются в мыслях, сосредотачиваясь на проблеме или вопросе, и мелочность становится менее важной, чем сосредоточенность на текущей проблеме. В то время как грязная комната отлично подходит для всех артистов. Она может быть не очень хороша, когда дело доходит до вашего выбора блюд. В исследовании университета Миннесоты их первый эксперимент показал, что по сравнению с участниками в беспорядочной комнате, участники в упорядоченной комнате выбирали более здоровые закуски и пожертвовал больше денег на уборку или неуборку. В-третьих, ты любишь рисовать каракули. Считаете ли вы рисование само по себе хобби? Ваша память может просто поблагодарить вас. Исследование, проведенное в 2009 году, показало, что их испытуемые в группе, которая рисовала, лучше справлялись с задачей мониторинга. И во время неожиданного теста на память они вспомнили на 29% больше информации, чем другая группа. Что именно они рисовали? Они просто заштриховывали печатные фигуры во время прослушивания телефонного звонка. Звонит телефон, так что в следующий раз вам нужно будет вспомнить что-то важное во время этой классной лекции. Принесите книжки-раскраски, а не учебники. «Я просто шучу, вроде как». 4. Ты клянешься. Тимоти Джей, доктор философии, известный специалист по ругательствам, провел исследование со своими коллегами и обнаружил, что те, кто придумал больше ругательств, как правило, имели больший словарный запас. Джей сказал Medical Daily, что свободное владение табу или ругательствами положительно коррелирует с общей беглостью речи. «Пора доставать банку с ругательствами и начинай считать свои четвертаки». Будьте готовы попрощаться, когда будете проверять эту теорию. Сколько ругательств вы можете придумать в своей голове за 30 секунд. Поделитесь с нами только номером, ребята. Пятых, ты много мечтаешь наяву. Ловите себя на том, что мечтаете наяву, работая над этим ужасным домашним заданием. В конце концов, может быть все не так уж и плохо. Согласно исследованиям, может быть есть некоторые преимущества в том, чтобы сделать небольшой перерыв в мечтах во время работы над другой простой задачей. Исследование, проведенное в 2012 году Калифорнийским университетом, показало, что когда испытуемые выполняли нетребовательную задачу, согласно исследованию, в течение инкубационного периода после выполнения сложной задачи это привело к существенному улучшению производительности при решении ранее возникших проблем. Всем участникам было дано сложное задание. Некоторым испытуемым давали перерыв, некоторым не давали перерыва, в то время как некоторым давали нетребовательное задание для выполнения, которое максимально увеличивало блуждание ума, прежде чем они возвращались к сложной задаче. Согласно исследованию, важно отметить, что контекст, который улучшил производительность после инкубационного периода, был связан с более высоким уровнем блуждания мыслей. Далее они предполагают, что эти данные свидетельствуют о что выполнение простых внешних задач, которые позволяют уму блуждать, может способствовать творческому решению проблем. Так что небольшой перерыв в рисовании или раскрашивании может оказаться не таким уж плохим, когда вы столкнетесь с трудной проблемой на следующем задании. Это может дать вашей голове некоторое время, чтобы разобраться с проблемой в глубине вашего сознания. Это происходит в то время, когда вы воплощаете в жизнь Элма на страницах своей книжки-раскраски. Эй, смотри, у него есть крылья. Шестая. Тебе нравятся дурацкие шутки. Согласно исследованию, проведенному Венским университетом в 2017 году, испытуемые, которым нравились непристойные шутки, часто набирали более высокие баллы о невербальном и вербальном интеллекте. 159 взрослых оценили больные мультфильмы, а затем исследователи измерили участников с помощью психологических и стандартных тестов интеллекта. Какие виды мультфильмов понравились испытуемым? Разновидность юмора, которая с горьким весельем рассматривает такие зловещие темы, как смерть, болезни, уродство, инвалидность или война, и представляет такие трагические, тревожные или болезненные темы в юмористических терминах. Испытуемые, которым нравятся такие мультфильмы, набрали более высокие баллы по невербальному и вербальному интеллекту. Попробуйте открыть заднюю часть газеты и прочитать смешные истории. Итак, есть ли у вас какие-нибудь из этих странных привычек? Как ты думаешь, это потому, что ты умный, или просто не можешь перестать смотреть полночные видео на YouTube и рисовать, не говоря уже о банке ругательств? Сообщите нам о своих привычках в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделиться им с другом, у которого есть одна из этих привычек. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобного контента. Спасибо, что посмотрели!